Сегодня мы расскажем о нашем новом проекте «Жилой комплекс», который мы разработали для одного из застройщиков города Екатеринбурга и его жилого комплекса «Уральский». Давайте представим, что мы проводим презентацию для будущего покупателя квартиры в этом жилом комплексе. Для начала познакомимся с внешним видом жилого комплекса, его архитектурой вписанной в инфраструктуру окружающего района, основными транспортными развязками, остановками общественного транспорта. Для того, чтобы подробнее познакомиться с объектами квартала, нужно активировать соответствующий режим интерфейса. Здесь у нас появляются иконки школы, детского сада и других объектов. Каждая из иконок является интерактивной. Мы можем нажать на нее и прочитать более подробную информацию о школе. Или, например, перейти к детскому саду. Познакомиться со спортивным комплексом. Далее мы выберем дом, который нас интересует сегодня. Это будет дом номер три. Далее мы выбираем с вами секцию, третья секция. После этого выберем этаж, который нас интересует. На каждом этаже показывается количество квартир. Мы видим интерактивный этажный план, где отмечены все квартиры и площадь этих квартир. Определившись с понравившейся квартирой, мы можем подробнее узнать информацию о ней. Количество комнат, площадь и некоторые преимущества, которые застройщик посчитал нужным рассказать. Изучив планировку в виде сверху, мы можем перейти внутрь квартиры в режим 3D-тура. Здесь мы видим интерьер будущей квартиры. Также мы видим мини-карту, которая позволяет лучше ориентироваться в пространстве во время тура. По квартире мы можем перемещаться с помощью на экранного джойстика. Либо можем перемещаться с помощью интерактивных поинтов, которые видны в интерфейсе. Прихожая. Спальня. Для более полного представления и погружения в квартиру мы воспользуемся режимом виртуальной реальности. Для того, чтобы перейти в режим виртуальной реальности, нам нужно активировать соответствующую кнопку в интерфейсе приложения. И мы оказываемся внутри квартиры. Здесь мы можем познакомиться с обстановкой. Выглянуть в окно. Перейти в любую интересующую нас комнату. С помощью планшета мы можем выбрать другую квартиру даже на другом этаже. Выбираем четвертый этаж и двухкомнатную квартиру. теперь давайте выйдем в подъезд и дойдем до лифтового холла здесь мы можем зайти в лифт и спуститься на первый этаж мы оказываемся в основном в холле откуда мы сможем выйти на улицу для того чтобы прогуляться по окружающей территории Здесь мы видим детские площадки, школу, садик, прогулочную аллею. С помощью навигационного планшета мы можем переместиться к любому дому комплекса. Кроме того, есть возможность выбрать любой объект инфраструктуры. Отдел продаж. Магазин. Офисное помещение. Данный инструмент хорошо показывает себя в отделе продаж застройщиков для демонстрации будущим покупателям, а также на выставках и других маркетинговых мероприятиях.